можно ли назвать магию эгрегором, или же это своего рода особый эволюционный процесс обретения знаний и силы. Отвечаю вам, коллега Эол, магия это не эгрегор. Магия это сила богов, их направленная мысль, их направленный разум. Причем богов как олицетворяющих разум, так и настолько древних, стихийных сил, функционал которых нельзя назвать разумом в том смысле, в котором мы обычно употребляем это слово. Но на магических потоках эгрегоры образовываются, они ни на чем другом образоваться не могут. Они берут маленький элемент мысли, информационный элемент, как ту песчинку, которая попадает в раковину и на ней начинает нечто обрастать. Поэтому любой эгрегор, это, послед, это следствие магии, но ни в коем случае не она сама. Раньше когда-то эгрегоры и были задуманы, как некий инструмент, который позволяет мысли богов реализовывать более эффективно. Потому что эгрегор, он как будто бы распределитель, как будто с тысячу сопел, который вот распределяет информацию в разные разумы, в разных людей. Раньше-то как оно было? Есть человек, есть его бог. Вот они начинают беседовать. Долго беседуют. Бог ему свой пакет. Человек пока расшифрует, переведет. Годы проходят годы, очень неэффективное взаимодействие. Поэтому как раз эгрегориальный мир и был придуман, сам принцип эгрегора был придуман для того, чтобы такого быстрого распределения, чтобы цивилизационные процессы, которые занумывали боги, шли эффективнее. Потому что все-таки любой проект, он работает на время, даже проекты богов. Но так уж вышло, как обычно, так всегда бывает, когда слуга превращается в хозяина. Когда хозяин настолько доверяет слуге, что слуга, свергает своего хозяина. И раньше, чем зашла заря, рабы зарезали царя. Почитайте историю династии мировингов и как они были э, смещены с династической линии мажордомом пепином Коротким, слугой, делопроизводителем, который просто договорился с другими эгрегориальными системами, с папами, например с Ватиканом. И вот уже, пожалуйста, новая а, династия. А где мировинки? Где носители крови богов древних? Нету? Нет. Вот так это обычно и бывает. Вот поэтому а, не, не, не, не подменяйте понятия, они конечно же связаны, но связаны совсем не такой прямой логикой, как нам бы представлялся.